Стоило отойти и на тебе звук. Понимаете? У меня тут вот какая мысль возникла. Если короли бакинских улиц – это коты, то король азербайджанских напитков – это кто? Определенно гранатовый сок. Внимание, беру гранат. Внимательно следите, друзья, за моими движениями. Отрезаем да. вот эту вот часть, правильно? Правильно. Аккуратно. Аккуратно, Аккуратно вот так. Хорошо. О, сок уже потек. Ставим вот так или переворачиваем? Вот так? Вот так. Вот так, вот. Вот так. А, переворачиваем. А -а -а. О, а -а -а. Так. Зажимаем. И сейчас, и сейчас, внимание, и крутим. А -а -а. Сейчас. Вдруг этот звук пригодится нам для саундтрека Азербайджан. Я думал, будет просто плеск, но здесь и скрип выжималки и треск ломающийся кожуры. В общем, звук выжимки граната это уже почти самостоятельное произведение. Оцените. Ага. Очень хорошо. Мелодия? Да. Это же мелодия. мелодия да, да. Это выкидывают или... Чай заваривают? Нет. У нас бы варенье сварили, потом компот может быть. Натуральный, значит, тут вот не разбавленный водой. Гранатовый сок родом из Азербайджана. Вот это концентрат. Витамины. Я такую соковыжималку домой к себе хочу. Сколько стоит? Что манат такая. 4000 рублей. Невероятно. Вкусно. Немножко вяжет. но вот так, так приятно. Попробуй. Спасибо большое. Если в Азербайджане начать давить гранатовый сок, то сразу не остановишься. Потому что есть еще один способ, о котором я лично даже не подозревал. До сих пор не уверен, что это реально. Вот я сейчас скажу, что случайно в гранатовом лесу встретил азербайджанца по имени Имин. Это будет неправда, конечно. Мы списались с ним в интернете, знакомьтесь. Настоящий азербайджанец знает, что есть настоящий азербайджанский звук. Давай, удивляй. Гранат нужно выжимать в самом гранате. Вот я должен показать вам. Давай, показывай, потому что это звучит удивительно. Срываем, что ли? Сейчас, секунду, я посмотрю, надо нормально найти поношение себя потрескавшиеся. Мы-то как едим гранат? Мы же его разламываем. Мы пытаемся извлечь зернышки. Нет, не так это все делается. Это твое, это мое. Спасибо. Сейчас тебя научу, смотри. Давай. Ты должен осторожно выдавливать, вот вдавливать как бы все вот это. И внутри он должен спрессовываться, только осторожно, вот смотри, вот медленно-медленно, ага. То есть он должен превратиться в такую мягкую подушечку? Подушечку, да. И внутри должен образоваться сок. У меня, в принципе, уже образовался. Нужно чуть-чуть дистанцию соблюдать, чтобы обувь не испачкать, себя не испачкать. Берешь, берешь гранат, через эту дырочку начинаешь весь этот сок просто высасывать. Так, нужно просто собраться, поставить на паузу свое удивление и записать этот звук. Вряд ли я увижу и услышу подобное исполнение на гранате где-то еще. Ты сейчас не издеваешься надо мной, это правда, вы так делаете. Ну да. Мне даже бабушка этому научила. Понял. Так, еще раз. Раздвигаем ноги. Как? На ширине плеч. Сейчас, подожди. Ага. Mm. Нравится? Очень нравится. Я, пожалуй, здесь зависну. Внимательно посмотрите, как выглядит как? высосанный О. плод. Гранатовый. Вот, все. Как вот, мы без этого жили, скажем так. Как мы ели вообще гранат.